В первой части мы рассказывали про теорему Морли, Доказывали. В выходных данных теорема Морли стоит 1904 год. Возникает резонный вопрос, почему так поздно? Уже Эйнштейн специальную теорию написал. Или писал в это время. Почему не изобрели, ну, скажем, те же средневековые математики? Кто здесь средневековый математик? Ну, вот, например, Ферма Пьер. Он был не глупый человек.

Теорем Ферма придумал, а в применении нафиде, вы знаете, что он догадался, что вот если соединить, построить такие равносторонние треугольники на сторонах и соединить так вершинки, то это пересекутся, пересекутся в одной точке, так называемая точка Ферма. Я не знаю, заметил ли, что если их в обратную сторону направить, то они тоже пересекутся, получается вторая точка фирма. Не знаю. Ну ладно. Ну почему он не открыл эту теорему? И мы задали этот вопрос и находили его прямой хороший логичный ответ.

Просто не было чего? Транспортира. Ну не выпускался тогда транспортир канцелярской промышленности тогдашней. А как стачил выпускаться? так у нас сразу товарищ Моргал. Это нахуй версия такая. Версия. И сплю-сплю, ну, я и меня осинил. Просто я подпрыгнул в постель. Как это не было транспортировать тебя? Перферма. Ну как это не было? На нем теперь есть калош. И это калоши мои?

Вы же мы плавали? Мы плавали. Там, всяким оригеном, глаза там. Бусы, зи, бусы зеркальца за золотишки. Было дело, было. Я, я все знаю про вас средневековых людей. Да. Если плавали, значит у вас было что Сек-стан.

Долготу определять не могли, а если еще по широту не определять, то очень, очень далеко бы откуда куда уплыли. Нет, вместо Попуазова поплыли бы наоборот на Северный полюс. А здесь смотри, Пьер, берешь секстант, отламываешь вот эту хрень, вот эту хрень, вот эту и вот эту. И что получается? Замечательный транспортив. Уложишь, закладываешь градусы, все, получается

Рисуешь Теорию Морли, определяешь, там мы, все это подробно излагали. Ну, что скажешь, что ты говоришь, это я с ним остальное связываюсь. Он 120 дублова стоит, только для капитана под спецзаказ? Ой, да, такую штуку ломать нельзя. Не ломать, крути, винты вашим грёбанам в средневековье были. Есть типичная задача, переделать

Прикрепив что-то к чему-то. Как она решается сейчас? Я беру в этом что-то и этому чему-то, делаю сквозную дыру, вставляю винт и закручиваю гайку. А как делали в средние века? А как делали в древнем Риме? Ну, ты вот, же болезнь недоделанный. Ближе к теме. Ближе к делу. Кто не смотрел первую часть, это мое альтернативное трезвое эго. Мы с ней вечно спорим. Ну, я согласен, короче, да. Идем дальше.

Я просто хотел лишний раз обратить внимание на ту крайнюю торопливость, с которой человечество осваивает науку под названием геометрия треугольника. Мы говорим о науке геометрии треугольника. 1904 год. Открыта теорема Морли. Определили, что этот треугольник равносторонний, у любого равностороннего треугольника есть центр, и назвали его первой точкой Морли.

Вот. Первая точка Морли. Не прошло и 100 лет. Нет, 108 лет. Как Кимберлин Кларк, американец, наверное, догадался, что можно соединить эти точки. И тоже три прямые пересекутся в одной точке. Назову это второй точкой Морли. Второй Морли центром. Вот она в нашей программе.

Вот первая точка можно, центр, а вот вторая точка можно. Пройдет еще сто лет какой-нибудь другой математик. Определить, что можно и эти точки соединить с вершинками, правильно? Продолжение этих точек. Это не неравносторонний треугольник. И они тоже пересекутся в одной точке. Значит, вот центр, вот первая точка, вторая. И вот первая точка можно, вторая и третья

получается три точки Морли. Еще лет через 50 какой-то математик заметит, что вот на самом деле, что вот эти три точки тоже лежат на одной прямой. И сейчас посмотрим у нас. Первая точка Морли, вторая и третья. Лежат на одной прямой. Здесь не, здесь не одна треть. А еще пару лет, наверное, уже пятый математик заметит, что...

Эти точки, прямые, которые идут в первую и вторую точку Морли, они лежат изогонально, то есть симметрично относительно бисектрис. Ну, это тоже можно легко показать. Что за фигня? Тот, который Кларк, уже доказал, что пересекается. А ты что доказал? А чё ты писатель? ты читатель? Мы всего лишь иллюстрируем тот факт,

Человеческого решения задач геометрии треугольника ведется в полном соответствии с принципами товарища Сахова, частная думка. Белая горячка. Да белый горячий совсем ну, белый. Вы не волнуйтесь. Через три дня поставим на ноги. А не, торопиться не надо. Торопиться не надо. Так вот, наша мысль перепрыгнуть через субные времена и непосредственно в самый конец времен. Ну, миллиард на полтора лета.

Ну, когда наше солнышко окончательно землю поджарит и туда болтыхнется. Тогда соберутся геометрия треугольника, подводить итоги, так сказать все бабки, разобрать все теоремы, которые они смогли доказать. То, что -то интересно посмотреть на вообще все теоремы. Интересно. Они возьмут и поставят мою программу, конкретно эту. Конкретно через полтора миллиарда лет. А мы начнем

сейчас. И что там ждать? Миллиард лет до долго. Все гениально. Просто моя программа ультрагениальная, потому что она ультрапроста. Берем треугольник. Для начала определяем базовые точки. Они вот здесь вот. Это первая часть. Н базовых точек. Треугольник морли. У нас стало 6 точек. Например, срединные треугольники, точки пересечения высот. Определили.

Можно рисовать, а можно не рисовать. Можно убрать. И так, и такая. Сейчас я уберу все это. Вот. Значит, определили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять точек. Дальше следующий. Он проводит все линии между этими точками. А потом определяет все-все пересечения между этими линиями. Вот красные точки это пересечение. А дальше есть три опции. Она может...

Определять либо расстояние, равное между точками, либо определять три точки, которые лежат напрямую, на одной, либо на окружности. И еще раз. Выбираем базовые точки. Вот мы с рисованием, вот без рисования. Потом проводим все линии, называемых линией первой итерации. И смотрим все точки пересечения. Точки пересечения первой итерации.

А потом определяем равные расстояния, какие -то три точки лежат на одной прямой и какие четыре точки лежат на одной окружности. Начнем с первого, с отрезков. Имеется некоторое количество красных точек. И между ними самое-самое разное расстояние. Некоторые из этих расстояний равны. Нужно их вычислить. Как это сделать? Не знаешь? Пошел она. Правильно.

А надо делать вот как. Надо все эти расстояния, во-первых, упорядочить, а потом вычислить такую величину, pattern. Потом взять все величины меньше какого-то порогового значения. И все, что в один рядочек, то надо покрасить в одинаковый цвет. Вы не заморачиваетесь на эти слова. Это очевидно, но мы этим заниматься не будем. Это как, как пример. Ну, вот давайте сделаем эту вещь для этого

для этой конфигурации шести точек. Для этого надо нажать ровно одну кнопку и подождать ровно две минуты. Это порог. Вот я порог увеличиваю и уменьшаю. Все просто и невероятно эффективно. Да, но что нам теперь мешает Обревить эти красные точки белыми, то есть повторить эту рацию, перезаписать и повторить.

У нас получится линии второй итерации и точки второй итерации. И для них посчитать, это построить то, что, то, что мы делаем, называется глобальный фильтр. Это мое название. И посчитаем, какого, какого размера массив будет при n равняется, скажем, 9 и 10 точкам. Порядок будет n в степени 16. Почему 16? Потому что n квадрат, n квадрат, n квадрат, n квадрат. Получается 16.

Это ну, размер R, размер этого самого главного. То есть для 9 точек будет 20 миллиардов, а для 10 всего-навсего 300 миллиардов. И это надо все упорядочить. Ясно, что это не для моего компьютера. Но суперкомпьютер сделает это легко. Просто совсем легко. Тут он 12 перелопать, Сколько там получается? Несколько триллионов упорядочить. Это ерунда. Но нет у меня суперкомпьютера.

То есть, да, ничего. Мне не дают. Я правда не, знал, я, правда, не просил. Ну думаю, все равно не дают. Жалко. Нет, просто скоренность э, современных математиков, да и математиков прошлого, просто поражает. О, фирма, жаба задушила 120 дуболов потратить. Дорогой фирма, раз пошла такая пьянка, есть последний огурец. Сейчас.

Мне современные математики не дают. Слушай, за их все равно никто не смеется. Да. Также легко определяются те три точки, которые лежат на одной прямой. Переходим на Лайтс и жмем вот эту кнопку. Раз, раз, два и все. Теперь вот это наши все наши решения.

в ну, этих роликах искать прямые мы тоже не будем, мы перейдем сразу на закладку СЁКОЛ, искать будем окружности. Вот, переходим и нажимаем эту кнопку, вот, сколько, вот время работы зависит от числа базовых точек, ну, там для 9, для точки 9 это где-то 5-6 минут.

А потом при уменьшении одной точки уменьшается на 3, в 3 раза, а при увеличении увеличивается на 3 раза. То есть, ну скажем, 5 минут это 9 точек, 5 минут это 7 точек, 7 точек 5 минут, правильно. А потом, потом ну главное, она в 3 уменьшается и в 3 увеличивается. Ну и вот смотрим результаты.

12 окружностей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Их рассматриваем. Вот, например, можно. Ну, здесь любо, можно сделать все, что угодно. Можно увеличить, можно уменьшить. Можно так уменьшать. Можно так уменьшать. Можно ну, BX ну, всегда будет правильно показываться

при других тех самых вот. вот на эту программу мы и будем закладываться. Итак, мы написали некую программу, и сейчас стоит исторический момент ее первого включения. И очень многое зависит от начала. Мы не представляем истинной ценности своей программы. Вообще. Можно это действительно программа судного дня, которую поставят.

Математики через полтора миллиарда лет, когда солнышко будет уже окончательно поджаривать, как последняя программа на Земле. Ну, как лучшая программа на Земле в этой очень узкой, так сказать, этой сфере. Сфере геометрии треугольника. А может он написал полную он, может быть, полную. Эта программа вообще ничего не стоит. От меня это не зависит. Как только и всего?

Я просто написал хорошую программу, а что она умеет, это, извините, зависит от гармонии сфер, от грубо от, от геометрии треугольника. А что это еще зависит?

мы как бы оказываемся в положении верующих из фильма «Праздник святого Аргена", А сама программа исполняет роль самого святого, то ли святого, то ли жулика, хрен разберешь. И вот сейчас мы выясним, кто она. Остро, короче, нужно, чтобы программка сотворила чудо. Что, ну что такое чудо? Например, три включения по пять минут, не больше. И какой-нибудь совершенно выдающийся результат. Сможет наша программка? Я не знаю.